друзья всем привет сегодня у нас замечательная тема тема любовь безусловная любовь и любовь как движущая сила всего мироздания дело в том что все то что происходит в мире оно движется к тому что мы называем любовь но зачастую то что мы называем любовь не имеет на самом деле ничего общего с настоящей любовью в мироздании дело в том что образ любви он формируется еще с малых-малых лет когда мы видим маму, папу, тех людей, которые нас окружают, естественно, на нас влияет и общество, и все те люди, которые рядом с нами. Даже такие вещи, как кино и музыка, они очень сильно влияют на формирование нашего образа под названием «любовь». И очень часто, когда мы смотрим фильмы, то мы воспринимать начинаем любовь с точки зрения страдания, с точки зрения сузависимости, страха, но только не Безусловной любви. Безусловная любовь ⁇ это любовь без условий. Это про то, когда ты знаешь, что человеку с другим или другой будет лучше, и ты делаешь все, чтобы он был с этим человеком. При этом при всем ты этого человека можешь любить. Как часто вы в мире видите такие примеры, чтобы люди поступали подобным образом? Когда мы говорим любовь, то мы иногда даже подразумеваем избиение. Иногда родители бьют детей, потому что они их якобы любят. И бьют они своих детей для того, чтобы ребенок не вырос слабохарактерным, чтобы он в этом мире мог выживать. Именно поэтому они буславливают, что мы поступаем так из любви. Но то, что я вкладываю в слово «любовь», оно никак не связано ни со страхом, ни с зависимостью, ни особенно с каким-нибудь избиением. Наоборот. Любовь — это то состояние, когда ты проявляешь максимальную эмпатию в отношении другого человека. На самом деле, эмпатию эту проявляет душа через ваше тело. Потому что, вспоминаем, ваша душа, она фокусируется на теле. И в этот момент времени, когда происходит воплощение, соединяются две программы — рода небесного и рода земного. Рода небесного — это программа души. Рода земного – это программа человеческая, это программа телесная, это программа вашего рода. Здесь и происходит гремучая смесь. Вот именно эта гремучая смесь и порождает, что душа, даже если она может быть очень открытая, очень любвеобильная, объединяясь с другой программой, она, любовь, начинает воспринимать совершенно с другой стороны, если мы говорим про человеческое тело. Скорее всего, если бы тело вырастало в самой настоящей любви, то ей не надо было бы страдать, ей не надо было бы от кого-то зависеть, ей не надо было бы ревновать, потому что она бы понимала, что мы есть одно. На самом деле, любовь – это проосознанность. И если нет осознанности, то нет на самом деле и любви. Это может быть грим, который хорошо маскируется для себя, для окружающих. Но пройдет время – и все становится на свои места. Если же в человеке живет настоящая любовь, то в первую очередь такой человек хочет дарить, он хочет отдавать. Конечно же, он будет и получать, отдавая. И мало того, чем больше будет он отдавать от любви, тем, как правило, он будет больше и получать. Частенько, на первых порах, люди путают влюбленность и любовь. Влюбленность это, можно сказать, как энергия, как кредит, которую Человек получает заранее, но если он вносит в себя программу, не связанную с любовью, то этот кредит заканчивается, и дальше человек не понимает, почему второй человек, который ему давал, перестает давать. В такой ситуации в паре очень быстро возникает напряжение, потому что они хотели получать. Очень часто в такой ситуации в паре рождается непонимание, где-то даже вражда, злость, агрессия. Это не связано с любовью. Любовь это тогда, когда ты хочешь давать, вне зависимости от того, дает ли тебе другой человек. Если говорить о примерах, то детки это самый хороший пример. Вне зависимости, какой ребеночек у вас рождается, мама начинает его любить еще с момента, когда этот ребеночек появляется в животике. У мамы что-то перещелкивается. И когда она видит ребенка у себя на руках, она готова его защищать вне зависимости, что и как он делает. Конечно же, проходит время, ребенок растет, и потом родители, пользуясь своими установками, передавать начинают их своим деткам. Но при этом при всем они их любят. И знаете, зачастую я слышу такую фразу, что любить можно только одного. Но на самом деле, вот давайте опять же на примере детей. Может ли мама любить двоих, троих, четверых деток? Конечно же может, и так всегда и происходит. Другими словами, любовь не имеет границ. Она буквально пронизывает все. И здесь мы подходим уже к теме «Любовь как движущая сила всего пространства». Дело в том, что душа и она является частицей божественной. И именно по этой причине она имеет дуальность, которая проявляется через свободу выбора. Душа в этот момент, она может забыть себя, как частица божественная и проходить путь воспоминания. Дело в том, что в момент воспоминания себя, как частицы Бога, душа может проходить очень много опытов, э, визуально не связанные с любовью. Это связано и со страданием, и с ненавистью, и с местью, и с ревностью, и с изменами, со многими-многими факторами. Но эти все опыты, они проходятся для того, чтобы душа поняла и осознала очень многие факторы нашего мира, того мира дуального, в котором мы живем. И когда это происходит, у нее повышается осознанность. Осознанность она ведет ближе к любви. И если сейчас постараться упростить, то станет понятным, что все, что происходит, оно движется именно к любви. Все то, что раньше не могло проявиться через любовь, оно старается пройти к состоянию любви. Когда мы проходим воплощение, мы можем очень долго и нудно проходить этот процесс. А можем через вопросы быстрее и быстрее двигаться в этом пути, для того, чтобы состояние любви быстрее поселилось в нашем сердце. Это, знаете, для того, чтобы двигаться, необходимо встать и начать делать какие-то движения. Конечно же, важно, чтобы эти действия совершались в нужную сторону и, самое главное, не вредили другому. Вот здесь как раз-таки момент эмпатии. Потому что тогда, когда душа учится проходить опыты, она проходит урок проработки. Проработка, она дает возможность стать на место другого. Когда же это происходит, и душа становится на место того, на кого она каким-то образом взаимодействовала, то душа получает обратную связь от мира. Можно сказать, что происходит зеркало мира для самой души. Каким образом она влияла на других, таким же образом она начинает влиять на себя. Это происходит, потому что ты становишься в прямом смысле слова на место того, на кого ты взаимодействовал при жизни. Если ты кого-то ругал, кого-то бил, кого-то ненавидел, то ты в итоге потом будешь прорабатывать, что твое тело ругает себя же, бьет себя же, ненавидит себя же. В другом ролике я рассказывал о возможности взаимодействия с миром. Там три позиции. Первая ⁇ это я отдельно, мир отдельно. Вторая ⁇ это я знаю, что я являюсь частицей этого мира, но я могу взаимодействовать на других лишь на определенный диапазон. И третья позиция – это божественная. Она гласит, что я есть ты, ты есть я. Именно третья позиция – это про любовь. Потому что, когда ты знаешь, что я есть ты, ты есть я, ты знаешь, что у тебя есть левая рука, а у тебя есть правая рука. И правая рука не будет бить левую, потому что она осознает, что она является одним целым. Когда же осознанность низкая, то это все равно, что правая и левая рука не осознают, что они являются руками одного и того же тела. Они могут друг другу бить, резать, колоть, да что угодно. В руке пойдет инфекция, которая уничтожит весь организм. В итоге уничтожится и первая рука, которая наносила удар. Подобным образом мы на самом деле можем взаимодействовать в этом мире друг с другом. И у нас очень много примеров, очень много войн и всего остального. Если бы люди осознавали, что они не только тела, но и души, которые фокусируются на этих телах, они бы не смогли бить и уничтожать другого, потому что они осознавали, что они уничтожают сами себя. Но так как мы являемся отдельной частицей Бога, мы знаем, что мы повлиять можем только на себя. Из себя мы можем начинать брать пример. Вот с этого я и предлагаю начинать. Дело в том, что поменяв свое отношение к другим людям, к самому себе, научившись любить, или, по крайней мере, если вы находитесь в этом процессе, то вы в любом случае для кого-то являетесь примером. А если так, то другой человек, он может взять с вас пример, и таких людей, как вы, будет больше. По хорошему счету, нам хорошо бы успеть набрать критическую массу людей, которые научились любить, которые научились быть более осознанными, чем те люди, которые их окружают. Такие люди как раз такие будут являться первыми примерами для всех остальных. Такие люди смогут осознавать, что силой ничего не добьешься, если мы хотим быть одним целым. Если же критическая масса научится любить, то мир изменится, и изменится он очень быстро. Те системы, которые сейчас работают, они заменятся, и они заменятся именно на состоянии любви. Люди, которые страдали, которые боялись, они увидят, что можно жить по-другому. И это будет ну, действительно другой мир. Друзья, если вы состоите в клубе, то с вами мы продолжим разговор на субботнем эфире. Всем остальным я хочу сказать благодарю за то, что вы смотрите, за то, что вы впитываете и за то, что вы стремитесь к чистоте. Будьте здоровыми и всех вам благ. Пока.